Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для клёва». Мы с вами на Днестре. Сегодня проводится соревнования по фидерной ловле Fish Dream 2019. И я сегодня буду комментировать эти события. Потому как сегодня соревнуются 5 пар. Вот. И все секреты этих 5 пар, конечно же, вы узнаете, друзья. Вначале я хочу вас познакомить с организатором этого.. Чемпионата Одесской области по фидерной ловле Константин, вот он уже подходит. Приветствую вас, Константин. Я вас Александр. Вот, это Константин, организатор нашего <турнира>, турнира. турнира по фидерной ловле Fish Dream 2019. Расскажите пару слов об организации соревнований. Кто вы, чем вы занимаетесь? Ловим на фидер по большей части, также да. на поплавок, также на спиннинг, Короче, мар... на мормышку. Короче, мастер рыболовного дела. На одну руку, не на все. Пока на одну. Потому что по плавке получается, в фидре получается, в пока так себе. По фидеру, сейчас руководитель являюсь руководителем фидрного направления в Одесской области. Потом, ну, организатором данного турнира, как представитель компании Fish Dream в Одесской области. Проводим турнир, сегодня у нас пять пар собирается, 5 пар дуэлянтов. Будет интересно, рыба есть по предварительной информации. Тарань. Стоит недалеко, можно да. ловить много. Спортсмены, я думаю, покажут класс. Так что, смотрим. Друзья, у нас даже нарциссы расцвели ради, ради такого события. Как говорил наш, к сожалению, уже покойный Сергей Петрович Снестрок, президент Федерации рыболовного спорта, про рыболовный спорт, что в первую очередь это красиво. Костя, вы сегодня тоже будете ловить? Я, так а, понимаю. я буду ловить. Думал <кх> на фидер, но что-то смотрю, что по информации рыба рядом. Поэтому возьмем, наверное, маховую удочку. И будем показывать класс. <свят> я у ребят одолжил. Я мне животина не нужна. Ловим на корм. Ловим на корм. Соответственно, на федри, не отходим от тренда. Единственное, что добавляем глину. Глина нам нужна для утяжеления смеси, потому что будем закармливаться шарами. То есть, чтобы шары доходили до дна, были более тяжелыми и плотнее лежали на дне, не сносились ниже по причине. Поэтому глина для поплавочников – это основа. Понятно. Вот, друзья, вам первые совет и первый секретик. Маленький. Пока маленький. Так, друзья, представляю вам первую пару дуэлянтов. Это Николай и Ростислав. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Это Ростислав у нас. Давайте с ним поздороваемся тоже. Здравствуйте, Ростислав. Давай. Виктор и Юрий. Правильно говорю, да? Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. И Юрий. Давайте покажу наших двух оппонентов. Вот они. Начало у них буквально через две минуты. Скажите, пожалуйста, какую прикормку вы сегодня будете использовать? Super Black и этот самый. А, универсал и фида. Универсал и ФИД, да? Все перемешали. И ага. А из риопарыш. засадок что? Есть мотыль, мотыль мороженый. Мотель апараш, да? Преимущественно какую планируете ловить, ловить рыбу? На тарань, что? на тарань, тарань, на тарань на да? Тарань. Понятно. Будь тарань, будь хорошо. хорошо. Виктор, у вас, подскажите, пожалуйста, супер, на что вы? Да. супер блэк да? То есть вы сегодня ориентированы чисто на тарань. Ну, да. То есть карася не планируете? Тарань. Ага, то есть высотой реакции и наполнением садка таранью решили своего оппонента оп оп оп оп оп оп оп оп выиграть, правильно я понимаю? А из наживок что будет использовать? А можно посмотреть ваше все? Так, друзья, вот оно все. Давайте посмотрим, что там интересного. И мотыль. А и мотылёчек, да? Ага. Понятно. Хорошо. Скажите, какой у вас ди диаметр поводка? Диаметр 0,8. 0,128. 0,128. А длина? 8. 8 сантиметров, да? Понятно. А нашли уже какие-то перспективные точки, Вы начнете с какой? С ближней, средней, дальней? С ближней? С ближней, да? Понятненько. Хорошо, не хвастай, не ее. Пусть победит сильнейший. Спасибо. Так, у вас сначала, да? Да. Ну все, на старт, внимание, марш! У вас время пошло. Огонь! Вот, друзья, скоростная ловля, крючок, в воде находится не больше 15-20 секунд. Вот так ловят спортсмены. Ориентированно на тарань. Он даже, даже кормушку не набивает, чтобы быстрее это было. Смотрите. То есть кормушка набивается через раз. юрий решил перейти на дистанцию виктора поближе это с точки зрения тактики в принципе правильно быстрее выматывается и он увидел что своего оппонента рыбалка идет быстрее и он решил тоже вот пошел пошел эффективный клев вы видите 15 секунд тарань 15 секунд тарань Видите, набивка как кормушки идет через раз. Вот такая интересная борьба, друзья. А я пойду пока вас познакомлю с третьей парой участников. Денис, здравствуйте, Денис! Здравствуйте. А это Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Вот они тоже готовятся, у них через полчаса старт. Денис, расскажите, на что вы сегодня планируете ловить, какую рыбу преимущественно? Конечно, хочется карася. Я извиняюсь, немножко голос пропал. Ничего, ничего. Приболел, хочется карася, но больше, наверное, будет уклон на плотву. Ловить угу. будто опарыш, червь. Попробую перловку. Ага, понятно. Сергей, вы планируете на что? Больше опарыша. Уклон на опарыша. На, на ловлю какой рыбы? Платва. Тоже на потву, ну, да? Ну, да, потому что больше сейчас еще холодно. Как раз, толком не идет же еще. Ага. Больше идет на для вы будет. Понятно. Скажите, Скажите вы, вы, вы спортсмен, или... любитель? Любитель. Любитель, да? Тоже так же, как и я. Попали на этот <с турнир. Понятно. Денис, вы тоже любитель рыбалки, да? Я тоже любитель рыбалки. Вот, у вас то есть пара, получается, любителей. Это вам повезло, елки. Мне так не повезло, конечно. Да. У вас тоже Сергей первая, да? Да. Так же, как и у меня. 4. Понятно. Ну, молодцы. Вам повезло. Очень хорошо. То есть победит сильнейший, а там дальше как получится. А, вот... а наоборот, с одной стороны, даже хочется сильнейшим быть, чтобы опыта чуть-чуть набираться. Ну, у вас, у вас будет возможность, может быть, во втором туре подобраться опытом. Это Антон. Всем привет. Приветствую. Сейчас Сергей я вам покажу. Антон, расскажите в двух словах, на что вы ловите. Ловлю на опарыша, на прикормку. физдрим. Физдрим, А какой Ловим вкус, запах, цвет? Плоту. Это Black и плотва. Спортблэк пополам. Ага. Ловим плату мелкую. 30 грамм средний вес. Понятно. И как результаты, успехи? Ну, хотелось бы лучше, но клюет. Насчет 5. С какой дальности ловите? У меня 11 оборотов, ну где-то 10 метров. Вот такая у нас рыба. Ага. Понятно. Инлайн, да? Да. Угу. А рыба? какая у вас длина поводка? 50-60? Да. А толщина? Толщина 0,12. Толщина крючок... 0,12, да? Крючок, да, крючок 12. А? Двенадцать. да. Спасибо. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас, помню спокойно немножко. Да. Расскажите, на что ловите? Парыш, красный-белый, снасти инвайн. Классика. Так. А, а вот прикормку какую используете? Фиш-дрим, лещ-специи, спорт-блэк и супер Еще раз? Фишдрим, Лещ Специи, Спорт Black и Супер Black. Ага. То есть три прикормки, да? И еще добавим молотую семечку и немножко конопли. Ага. И как результаты? Ну, пока мелкая, тарань. А там дальше посмотрим. Так, а в качестве наживки опарыш, да? Опарыш, да, белый красный. Теперь я Пока еще не пробовал. А трактанты какие-то? Нет, еще нет. Нет? Понял. Какая дальность плова у вас? Может 15. 15 метров, да? Угу. Какой длинный поводок будете использовать? 50. 50, да? А ну, толщина поводка? Там я, По плоту тоже без разницы. Можно и на двадцатку ловить. Да? Я не заморачиваюсь. Так. А размер крючка? 12-14 там все Будем вязать понятно а какую прикрутку будет использовать римовская iQ айкио а какую черную спорт блэк да? по моему да это вы уже замешали да? да. стоять вот у нас спорт блэк друзья Вот такая прикормка. Николай, ну-ка поделитесь вашими секретиками, чем вы будете убеждать э, своего соперника? Планируете? Будем пытаться кормить, кормить, чтобы что-то хотя бы более-менее нормально подошло по размеру. Будем пытаться выигрывать на размере. То есть карася вы хотите поймать? Попробуем, по крайней мере. Ага. Поймать это уже когда поймаем, а будем пробовать. Понятно. А вы какую прикормку будете использовать? Я буду сладкий лещ, супер э, black и фидер ага. Так, а на крючок, а парыш? На мотыль. крючок магапарыш, что пойдет? Понятно. А снастка, У нас, Можно нас посмотреть? Лайн? Конечно. Вы можете показать, себе сейчас снасточка так здесь получается шнур отводик такой на кормушке до да? да. 5 сантиметров да где-то так 5-7 сантиметров ага. бусинка бисерная резина ну и поводок ага. и поводок 70 сантиметров на основной В дубляже будем ставить метровый пробовать а там как пойдет так крючочек десятого номера десяточка да а здесь у вас быстро съемчики это понимаю да, да? Да? да мало ли будет обрывчик где-то зацепик чтобы чуть быстрее переставить поводочек по крайней мере для меня понятно друзья хочу вас познакомить с еще одной парой соперников это Инга. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте. А это Дмитрий. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Так. Ну, Дмитрий у нас, я так понял, спортсмен. А Инга любитель, да, я так понимаю? Я любитель, да. да. На что ловите? Опарый червяк. червяк. да? Mm. А какую прикорку используете? Фишдрин... Клубника, помню. Клубника, да. Друзья, ну вот Инга, посмотрите. Вы поняли, да? Кто тут ловит? людей и карасик есть, и тарнюшка, и подлещик. Да. И бычок. Что да. вы хотите? Все есть. Вот такая рыбачка в нашем коллективе спортсменов Рыбаков. Да, это точно. Инга, скажите, а на что вы ловите там? Ну что, каша, червяк, опарыш, все. Ага, понятно. А какая снасть? Снаюсь два крючка и грузила. Не, ну сейчас вы что, два крючка а, и Нет, здесь один крючок и это. А это я еще со вчера с ночи поймала. Ага, со вчера с ночи, да? Да, да. Да, серьезно. Ну, потихоньку идет. Ну, а сегодняшний улов, что у вас? А сегодняшний улов, вот, вот, но ага. пол сетки. Пол сетки, да. Понятно. ну... Очень хочется посмотреть, как вы вытаскиваете рыбу, честно говоря. Кроме тарани больше ничего нет? Только таран, да? да? И уклейка, а, и бичок. А, и бичок, да? Да. Понятно. Ну, тут место комфортное, я скажу. Не, ну да. Не в болоте. Ну да. Так. Вот, друзья, видите, девчата тоже участвуют в наших соревнованиях и не боятся, не боятся участвовать, даже не боятся проигрывать, даже не боятся проигрывать. Поэтому самое главное участие. Вот, самое главное участие. Это говорит Инга, единственная это, девушка с... в нашем да, обществе рыбаков, которая участвует в соревнованиях. Участие уже это тоже плюс. Ну, правильно, это да. развитие, правильно? Да, конечно, вот есть... много можно вот опыта перенять у Дмитрия, например. Вот я посмотрела, как он пересеивает кашу, как он готовит снасти, как он, какая у, как у него какая удочка, какая катушка. Вот я понимаю, что тут надо учиться, учиться. Вот. Я простой рыбак, любитель. Но мне интересно было, как. Правильно, потому что, когда ты соревнуешься с спортсменом, Человеком, который явно сильнее Конечно, тебя, да. то ты растешь над собой. Конечно. Во-первых, ты узнаешь, да? а учиться всегда не поздно. Вот, вот, вот это точно. Друзья. Я люблю учиться, и мне это очень нравится. Вот так вот. Учиться никогда не поздно. Запомните, ну, друзья. А здесь место очень хорошее. Здесь карповое место. И сом, и карп хороший. Так, внимание, но, смертельный но, номер. Но хотелось конечно, сегодня достать карту. Сегодня погода говорит о том, что его можно достать. О! Друзья. Вот такая тарань. Не крупная, но все равно приятно. Ага, я понял, вы один раз корбушку набиваете, второй раз нет. Правильно? Один раз набиваю и раз в 10 нет. Угу. Вы поняли, на 5 вытаскивает Дмитрий. Забросил. Раз, два, три, четыре, пять. И тарань есть наличие. наличии. Вы видите? Смотрите. Дмитрий, покажите, пожалуйста, свою останточку, если можно. Так, кормушечка. На таком интересном... И опять, на. Так, фидерганчик, да? Угу. И поводочка. А длина поводка 50 сантиметров? Где-то 60. А толщина поводка какая? 0,1. 0,1, да? Угу. Понятно. А толщина основного шнура какая? 0,06. 0.06. А что, клидер вы не ставили на нее? 0. И не боитесь, что прорвется? Нет. А почему? Я всегда ловлю, так никогда не рвется. А вы и клипсуетесь? Да. Ну вот, друзья, 0.06, чтобы вы понимали, как ловят спортсмены. Ну, так, меньше, меньше сопротивления идет, течение на него. Можно меньше, грузами ловить. А вот и Инга. Очередной раз вытаскивает свою тарань. Хорошо идет на опарыш, но руки уже загорели за два дня. Вот. Да. Дмитрий, горок для чего вы взяли? Чтобы планируете карпа ловить? Я так, подкармливаю, вдруг подойдет. Карпик, да? Ну. И что, вы хотите сказать, что на такой тонкий поводок можно вытащить карпа? Конечно, можно. Ну, смотря какого. До двух килограмм можно. А. Смотрите, друзья. С периодичностью где-то одна тарань в минуту Инга ловит. Инга, давно ну вы рыбачите вообще? Всю жизнь. Всю жизнь? Всю. Вот сколько И кто вас уступ? приучил к рыбалке? Ну, папа. Папа, да? Да. С папой ходили на рыбалку? Всю жизнь. Каждую неделю. Вот это да. Да, самая лучшая рыба была всегда у нас. Ну, поехали мы на рыбалку. А раньше что, были мы кушать. какие а? снасти? Грузила, большой крючок обычный, который на бычка или на, что там, на камбалу. Так. Ну, и что, и забросила я червей, пучок. Такой сон клюнул, что вообще. Еле достали. Ну, около 70 килограмм. Угу. Он меня тащит, тащил, я начала кричать. Папа... Вас значит, начал тащить Да, сон? Ну да, а шо? И папа прибежал, и мы еле его все вытащили. Вот это да. да. Ну мы его отпустили. Мы решили, что нам такой старый сон не, не нужен. И... Сидишь тихонечко, глядишь, смотришь на воду, эта рыбка клюет. Даже некому пацак подать иногда на карпах. Ага. Ну что сделать? Зато какое удовольствие, какое здоровье. Нет, рыбалка это классная тема. Это конечно, кайф. Друзья, прошла половина времени, которое выделено спортсменам. Как дела у вас? Нормально все. Хотел карася, взял. Взял? Да. Сколько? Одного пока. Ага. И плотвичку. Все хорошо, супер. Один карась. карась и плотва, да? Да. Отлично. А карась на что? Карась на парашюзел. Карася не было? Не было. Мы же на тарань приехали. Ну я понял. Сосед на карася приехал. Тарань? А карась? Нет? Только тарань, да? Так, а у вас что? Тоже, только тарань. Только тарань, да? Да. Я вижу, ребята ловят на одной дистанции. Примерно где-то 16 метров. Вот, Быстрый фидер, -то, то есть, закинул, посчитал до 10 и вытащил тарань, вот видите, как все быстро делается Ее очень много сейчас, оно так, чисто привлечь, чтобы не убежало ага. Видишь, как все быстро, друзья Вот такая, друзья, монотонная работа на соревновании. Главное, чтобы все было под рукой, все быстро, четко. Ростов, расскажи, как у вас дела идут? Нормально, потихоньку. Сосед да? меня облавливает. Да? Ростик, давай, давай. Меня Я бы знал, бы взял бы карповые палки какие-то. Верховодка клюет, таранька что-то слабо клюет. А карася не было? Нет. Понятно. Умерения, клюет. клюет, уклейка, Допадон, полдон, полдон, Копер, мелочи, просто. Мелочь, да? Да. О, Костя, скажи, как убрать клей с места лова, чтобы подошла тарань? Проще уйти. В <с <с другое место? Нет, ну, есть входы. Укра... Во-первых, укорачивать поводок. То есть, если речь идет о том, как сейчас, да, много э, тарани, ее ход, то есть, можно, в принципе, продолжать кормить. Клейка сама собой пропадет. Таран ее сейчас выжмет. Надо просто продолжать. Ребята не кормят, поэтому уже что подходит, то и ловят. А вообще, как бы уклейку чтобы пробить, нужно желательно укорачиваться, чтобы меньше вот этот вот поводок, то, о чем мы говорили. То есть кормушка упала, поводок продолжает еще движение. То есть чем будет, короче, поводок, тем меньше будет этот момент. Соответственно, меньше будет гивать. Плюс ставить объемные насадки, на которые она не будет сечься. То есть пусть она дебает насадку, но хотя бы не сейчас, чтобы эта насадка доходила до дна, до другой рыбы целевой. Ага. То есть варианты есть, в принципе. Можно с кукурузкой играться, когда вот таранечку ловить. То есть можно кукурузку, полкукурузки, если совсем плохо. Еще там бытует мнение, что типа, клика на червя не ловится, но все все, все у него нормально. <laughs> Это лишь мнение. Но тоже можно пробовать. Есть пути. Ставить тяжелее кормушку тоже. путь То есть поставил тяжелее кормушка там 30 грамм тонуло 3 секунды, 50 грамм тонет полторы секунды. А -а -а. То есть типа, за эти полторы секунды у тебя выключается, уже есть промежуток стало меньше уклейка не, не берет. То есть варианты есть, просто ну, достаточно индивидуально. То есть можно вот по пальцам это укрупнить приманку раз, укоротить поводок два, утяжелить кормушку три. Виктор, скажите, вы переходили на другую дистанцию лова? Что-то вы что-то меняли в своей? Нет. Только вы на ближней дистанции навели? Я, я отдыхал, наслаждался. Наслаждались? Отдыхал. О, снимайте, вот, несут. Так. Давай, злодей. Не, да. Ну, нормально. Так. Пересыпаем. А ну, подожди. Давай. Оттерируем. Держи, подожди. Держи это. Да и успеем атарировать. А, нет. ведро оторируем? Ну, да. Так, 840. сорок. может выставляется на ноль. Все, на ноль стоит. Все? так что нам скажет 6 680 да нет 40. 6 640 да. давай обратно в садок и пока не выпускать давай ведро 6 640 сорок. друзья одна тарань вы видите ничего более но такая есть хорошие из да, да, хороший изыплячки да видите горил что у него крупно надо растянется не подожди да ладно 300... Что за... 7. 300. 7. Неспокойся, Лита. Не Только 7300. 7-300. Да ладно. 7-300. Взьмите руки. Да. Спасибо за опыт. Хорошо, а Виктор, Виктор перешел во второй тур. Да, да. Но, да. Но, да. но нервничал, да, да. нервничал, да. нервничал, да. нервничал. Да. не начал, нервничал. Да. Спокойно. Так, Спокойно. Юрий, ну практически вы практически чуть-чуть не сделали спортсмена. Еще немножко и сделали бы его. Ну да, не сделал, но ничего. Следующий раз буду. Ну какие ошибки были сегодня? Ошибки были в длине поводка изначально. Сильный ветер. Надо поводок выбирать чуть-чуть короче, полтора метровый нечего кидать, путается за все подряд, попутается поводок. Мелкий крючок, мелкая рыба, мелкая плотва, это таранька верховодка, не знаю, что это, она такое маленькое. Побольше крючок поставил, чуть короче поводок 60 сантиметров и уже хоть какой-то пошло. При таком ветре подсак тоже убирать надо, потому что действительно путается очень сильно за него же за этот подсак. Ну, вот так в принципе в режиме, в рабочем. Будем учиться, есть к чему стремиться. Порезанный садок? А ты когда отходил, видел, как Антон заныривал. Ничего, у меня такое было на чемпионате Полтавской области. Это был кубок или кубок. Осветил. Так, ищи дырку, а я пока взвешу. Охренеть. Не, конечно, хотел себе много купить. Вот тебе есть повод. 5140. 5 5140, да. А как же? Где же дырки? А я не знаю, где-то вот.. вот и... она. А вот. Не, ну через эту что она вся свинтила, это нереально. Ну, да, там... Смотрим, что там у Антона. Они так у тебя много, кстати. Не много. Не, ну... Мелочь, конечно, капец. -а -а. да, Хотя да, есть и крупные да. тоже. 570. Жмите руки. Друзья, ну и вот. Рыбная. Все, Антон, Спасибо. поздравляю Спасибо. с приходом в троту. Ну, чудо не да, свершилось, да? Да, не свершилось. Ничего, надо верить. Еще и судак подвел. Но, так, ну, я рыбушка. очень переживал на самом деле, потому что Сережа очень быстро ловил сегодня. Переходили на какую-то другую дистанцию? Ну, я сначала чуть дальше начал, там 11-12 метров, ну 10-11, до а так. потом ближе подошел где-то метров 6, наверное. 6 метров, тихо. То есть буквально вот чуть ли не за... Да. Фитером, на два удилища. Да? Только так можно было увидеть. Понятно. Сережа, вы? Тоже сначала ловил где-то метров 30. Потом начал где-то метров 15, и в конце именно уже поставил, и начал где-то 7-8 метров. То есть построились метров. под Антона, да, я понимаю? Не, я просто пробовал разные точки и разные места, и потом я понял, где поставил рыбу на темп. Темп... Где, где где получилось это вот, Ну вот где-то 7-8 метров. Да, наоборот, я тоже перестроился. Сережа подошел ближе. Ага. Где-то вот как раз на дистанцию 6 метров. Да, 6 Увидели, что да, он там ловит. Я же увидел, что ловит и перешел, потому что понимал, что не успеваю. Вот, друзья, там... вот эта тактика. Тактика ловли. Вот вам один из маленьких секретов. Правильно? Это да. Друзья, ну крайняя минута осталась в соревновании Дениса и Сергея. Они практически уже вытаскивают свои оснастки с воды. Осталось там проверить, кто из них победитель, оба любителя. О, здесь о ты о, кара... взял. Да, давай взял. Такие герой. Да. Причем такого красавца. Давай посмотрим на него, хорошенький. Так. 30... 0... 0... 308 да, так, 308 308 да, да? Да. 2920. 2920. 2920 Плотно Очень плотно Елки-палки, очень, очень близко Денис, поздравляю Спасибо Вы переходите во второй тур, да? Сергей, да. ну, ну, ну как Так Выпускаем Друзья, видите? А жены некоторых рыбаков даже приезжают поболеть, до своих мужей. Это Николай. Опа! Так, давайте, вот тут вот. Куда будем? Сейчас, отрежу. Николай Яросислав. Ну, нормально. Только тарань. -то Только мелочь одна. Вы дыхаете, веса по 6-7 килограмм. Только тарань. -то Куча рыбы. Угу. Чуть-чуть. Вот так, на солнышке а хорошо. Было. 6, что там? 6,08, да? Сейчас посмотрю, подожди. Да. 606. я коша одной рукой. Ты что, здоровый и сильный? <связь> подожди, подожди. Я нашел так пусть водичка сейчас. Первое точно идет. Потянешь? Ношу. А Оно... Смотрим. Ну, нет. Так, момент. Момент истины, да? да? Я просто прячу. Ростик. Ну ты, ты ж поплавочник. В, про... в принципе. Дай пару рыбок добавлю. На сколько обошел? Нормально. Шо... 5,650. Шо... Шо... Шо... Шо... Шо... Шо... 50. 5,650. Вот так Ростик. вот. Держись. Ты же только Николай, 10 лет спортишь. Ник Николай, вы помогли, чемпиона, ёлки-палки. Посмотрите, спортсмена выиграли. Вот так, друзья, чудеса бывают. Бывают. Дайте пожать вашу мужественную руку. Красавелла. Ой, ёлки-палки. А вы что там? Васислав? Ну, ничего, разумеется, ничего, ничего. Расскажите, как у вас Мау. это удалось вот. Так, верховодка спасла, как оказывается. Весь тур. Это случайно. Молодец, молодец. Вот так, друзья. Воду. Нужно Воду? участвовать в таких соревнованиях. Даже любителям не просто везет, а реально есть возможность победить спортсменов-рыбаков. Расстраивайте больше спортсменов, им полезно. Будут да. лучшие рыбы. Да, а то... Попривыкали, что? Да, Росик, мы такие и... крутые, там, т.д. А, да? да. ага. Тельняшку одел, все можно. А? Вот. Красавчик. Вот это я понимаю. Ростик, а мужики плачут? Росик, а мужики плачут? Росик, ты херово у меня взвесил, я и так двойку накинул. Все? Ну, друзья, вы были на канале что для клёва. Оставайтесь с нами, ловите с нами, все, ловите лучше нас. Всем, всем пока, всего хорошего. Так,